Всем привет, с вами Александр. Нахожусь на так называемой даче Геринга. Как-то уже снимал это место. В комментариях написал подписчик, что это не было даче Геринга, а это был просто охотничий домик. А у Геринга здесь что-то было где-то в другом месте. Или охотничья резиденция. Здесь еще рядом есть охотничья резиденция императора Вергильма II. Они у меня тоже есть ролик. Это место несколько лет назад пытались восстановить. Но не всем это понравилось. Потому что посчитали, что зачем восстанавливать дачу Геринга. Если кто-то владеет информацией, напишите, пожалуйста, в каком месте действительно была дача Геринга. И была ли вообще эта дача. Может быть, просто был какой-то домик, где он иногда останавливался, когда приезжал сюда на охоту. Тут вот непонятные какие-то железки. Может быть, двери открывались. И по ним что-то каталось, какие-то ролики. Кто знает, напишите в комментариях. Полос кирпича, Какой-то люк. Брусчатка немецкая. Я тут с туристами. И мы сейчас пойдем подземелье. В бункер. Такое масштабное здание. Представьте, да. Охотничий домик. Так, где туристы? Ушли без фонарика, но у них, наверное, есть на телефоне. Железный потолок А здесь так сухо вообще, да? Как будто и чисто, как будто кто-то убирался просто Ну, наверное, здесь что-то все-таки ремонтировали Когда хотели все это восстановить. Комары летают, а вот и выход, то есть маленький такой бункер, может быть это просто подвал был у них. Поедем смотреть резиденцию императора? Да, можно. Леса красивые здесь конечно, можно, запах. запах леса это вообще обалдеть просто, внизу река течет. Всем пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии.